Всем здравствуйте! Сегодня мы не <клак> выживать в Майнкрафте. Паркур не получился, что у меня из-за записи тормозит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому нравятся мои видеоролики. А мы поехали. Б 4 Факел у нас было. О. И. И ладно, и, та и так сойдут, правильно. И так сойдут. <звы> а, у нас тут... А, тут три еловых этих доски, бревна, двенадцать. Ядик тоже будет 12. Это рандом какой-то. О! Железный топор. Нет, каменный топор. А топор у меня же есть. Лалалалалалла. -ла -ла -ла -ла -ла -ла. Сегодня нарублю много бревен я и построю домик самый классный в мире. Лалалалалла. -ла -ла -ла -ла. лучше, лучше всех, лучше всех, да. Ладно, не буду петь. О, ну, 18. Давайте еще тут порубим что-нибудь. Давайте. Вот это дорублю я. Вот это еще сверху дорублю я, дорублю я, дорублю. Тут сверху дорублю я, дорублю. Ладно, фиг с ним. Идемте, ребяточки, ко О. <свыч> О. Мясо, мясо, мясо, мясо. А что ж ты лагаешь, а так, которую и ты, суть, котина такая бегаешь. Ладно, вот эту давай забегаю. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Mm -hmm. Вот так. Да, вот так, да. Да. О. Что-то выпало, да. Верстак я еще крафтить покашу. Может быть, буду сейчас. Скрафчу верстачок. верстак у нас есть раздобыли верстак о еще верстак точно будет Ух, на это рублю ладно Мы скрафтим с вами печку. Такого угля у нас нету. По-моему, угля нету у нас, да? Так, дальше, ребяточки. Будем сейчас развивать наш дом в пещере. Будем строить домик в пещере, давайте. Построим какой-нибудь такой домик. Так, берем, ребяточки, мы вот это. Три двери. Ребяточки, три двери у нас. Вот. Как-то так получается у нас. Ну что, блин, не могу, потому что, блин, из-за записи вот тоже то, значит, на то, что я снимаю, она тормозит, она. О. Видите? Может, как-нибудь я это пофиг, по пофигшу когда-нибудь, я, ну я не знаю. Когда-нибудь я это пофиксю. Пофикшу. Короче, ребяточки, если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!